Расскажите, как вас вы... разбили, пожалуйста, расскажите, как вас били, куда вас били, расскажите. Пошел нахуй сюда, блюдо, блядь. Это ты, это человек, полевалка, двух компаниях, за тебя и за твоих вот негодяем. Не не Что вы делаете, не понял? Вы нарушаете закон, не нельзя. Я не плевать на законы. Как это Как это Ты знаешь, кого ты трогал, а? блядь. Сука, Что, блядь? Что, Сейчас я тебя перебью. Я, я тебя сейчас перебью. Если, если, если, если тебе без вопроса, если тебе без заказала твоя начальница вот это. То я, Вы избили человека. Я, я, я оказался... человек не избивал. Не кричите Еще пожалуйста. Лютый. Ты Сем... преступник. Семенченко. Ты преступник. Семенченко. И пожалуйста. Преступник. Еще раз. Ведите себя корректно. Еще раз. Пожалуйста. Маглая рожа Лютый. Пожалуйста. Депутат Семенченко. Пожалуйста. Депутат, тише, тише, тише, тише. тише, тише.